Авторы с их талантом и произведениями редко думают о своих правах и, как правило, не сильны в тонкостях юридической науки. Неформальные авторы дарят свое творчество людям и не думают о деньгах. Но являются ли их произведения свободными и доступными для общества? Есть ли выбор альтернативы копирайту у творцов? Копирайт действует автоматически, то есть вы написали творение, положили его на полочку, все. Если фильм снят какой-то был, э, копирайт действует на него э, жизнь автора этого фильма и плюс 50 лет, это в республике Беларусь. Копирайт защищает все с правомерно -сознанным. Как правило, творение это производное от предыдущих творений, то есть нет творения просто вот из головы. Копирайт относится к... К экономике то есть он начинает но ну, наиболее интенсивно проявлять себя, когда вы что-то производите для продажи у автора всегда согласно сегодняшней концепции интеллектуальной собственности а интеллектуальная собственность это есть продукты, в общем то продукт там стихотворение фильм кино существует два рода прав один род прав это неимущественные права автора и имущественные права автора в сегодняшнем законе об авторском праве существует два базовых субъекта Субъект один – это сам автор, то есть это физическое лицо, которое создано какое-то произведение, и правообладатель. Вот это вот ключевая фишка с правообладателями, потому что правообладателем может являться любой человек, который выкупил имущественные права. В чем проблема? В том, что много творцов создает далеко не из-за того, что вот, ну, я потом получу деньги. Да. Вот видите, конвенциональный знак, да, вот здесь, прямоугольчик, важно обратить внимание, это значок альтернативной лицензий Creative Commons. Этот значок говорит то, что авторы осознают и уважают пользователя, они понимают, что хорошо, если эта книжка ее увидит как можно больше людей, неважно, заработают они не заработают на этом деньги. Creative Commons – инициатива, которая появилась в США, ее значит продвигал профессор Лорис Рейсинг, который расширяет копирайт. В чем ее база? В том, что автор осознает, что копирайт – это слишком долго и слишком не, неустойчиво, и он сокращает вообще культурное достояние общественное. Автор сознательно пишет на своем произведении, и, а, обозначает то, то, на что он подписывается, то есть он готов там, отдать в некоммерческое использование, и, и там, например, условно говоря, запрещает изменять это произведение, ну, тиражируйте его, как угодно. Он это подписывает, отдает, и, в общем, все. Сегодняшний копирайт а, – в том виде, в котором он есть, он вреден. Почему он вреден? Потому что есть понятие вот возвращаясь с самого начала то, что когда вы пишете свое произведение, вы берете какие-то сэмплы и вам не нужно думать, что вы что-то нарушили. Да? То есть вот, этот, вот вы берете какие-то сэмплы и создаете произведение, что, по вашему вдохновению. Иначе с сегодняшним копиратом получается, что вы берете сэмплы и думаете, кому они принадлежат, как найти того, кому они принадлежат. А вообще эти музыканты могут уже умереть, а, а их родственники даже не знают про это. Ну, в общем-то, много таких препонов, которые растянут создание э, трека от вашего там, вдохновения в день на много лет, пока вы это все уладите. Когда копирайт перестает действовать, там 70 лет после смерти автора прошло, произведение попадает в общественное состояние. То есть может можете брать это произведение и видоизменять как угодно. То есть имущественные права перестают действовать. Но имущественные права, то есть вот эти вот э, права на авторство и право на защитой репутации авторской, они действуют бессрочно То есть вы можете использовать два варианта. Вы можете использовать классический вариант, то есть классический как и вы можете использовать э, какие-то альтернативы. Одна из них это creative comments. Пройдет и в конечном итоге Остается всего две дороги